привет, ребята! Вы на канале и увидели мое прошлое выступление. Если оно вам понравилось, поставьте кучу лайков. Вот он Мейбл. Момент для первого поцелуя. Давай, не робей! <музык> Что это ты делаешь своим ртом? Я? Ничего. Ртом? Просто я ела кислые конфеты. Вот губы и свело. Ведь от кислого губы сводит. Можно мне такую конфету? <музык> Как папа ругается. Ай-яй-яй-яй. А как мама ругается... Это кто сделал? А ну иди сюда.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 Большая просьба. Я видела, что все, ну, почти все смотрят мой канал, но не подписываются. Подписывайтесь, пожалуйста. Идите мне, пожалуйста, набрать до Нового года 100 тысяч. А также ссылочка в моем описании. еще и подписывайтесь на мой инстаграм. Пока-пока! лайк.